Обучениях они вот будут вам э, всегда нужными, важными и вы будете ими пользоваться в любых условиях. Я просто завидую, что вы получите сейчас массу новой информации, ну, довольно-таки необычной для нашего а, российского менталитета. Поэтому я желаю вам хорошо а, провести это время, а, чтобы знания как следует закрепились в ваших головах. А еще у меня одно а, очень интересное сообщение у госпожи цу сегодня день рождения. Давайте бурлим! Ай, ай, ай, Сегодня день рождения, и я буду вместе с вами сегодня. Это очень день рождения. Так выпало, что я в Сибири в этом прекрасном городе, в вашем городе. Я хотела спросить, здесь есть, нет, кто первый раз находится? Новый, новый, новый друг, да? Давайте мы их горячо поприветствуем. Сегодня так будет такой распорядок дня, в первой половине дня мы будем изучать теорию. Мы будем изучать, как же влияет энергетический канал на наш организм. И вторая часть будет состоять, какие же органы, да, и какие есть у нас меридианы. И таким образом вы узнаете информацию, нет這樣, где же возникает проблема в нашем организме, и как к этому относиться. Всем нужно здоровье. Но как же оздоравливать себя, метод оздоровления, это очень важно. Нам нужно знать методы оздоровления. В эти два, две части да урок будет развиваться, вы узнаете как себе к своему правильно относиться к своему здоровью. 呃, 买药, раньше, раньше, раньше, когда возникали проблемы, да, со здоровьем мы куда шли к врачу, да, и после этого в аптеку. 嗯, 但是呢, 同时, 等你, 比如说, 我这是胃痛, 我买来, 为, Допустим, у кого-то заболел желудок, да, и человек покупает какой обезболивающий, да, препарат, который, <coughs> в свою очередь, что вредит нашему здоровью. И вот таким образом здесь мы дошли до момента, когда у нас лекарства имеет побочный эффект. Если, если вы неправильно метод выбрали да, с болезнью, да, как излечить метод неправильный, это приводит еще к плачевным результатам. Мы вчера, вчера все услышали, чем же хорош наш Бэм. Для того, чтобы знать продукцию, можно вначале изучить, что за компания выпускает эту продукцию. Наша компания была основана в 1999 году. Основателем компании является господин Фей. В 2011 году появился институт Яньшэн. В 2013 году компания стала участником Даосского форума, внешнеэкономического форума. И таким в этом же году у нас появился первый амбассадор. Стать амбассадором нашей компании – это большой, большая честь. Амбассадор – это означает и здоровье, и богатство, и авторитет. В 2018 году вышла ВИП-стратегия. вышла здоровье, вип стратегия 在全球, и в 2019 году по всему миру у нас в э, 88 странах появились представительства и филиалы. И всего мы, у нас в компании нахо... есть 11 амбассадоров, извините, 10. 这里边应该有展示, Здесь можно да, аплодисменты, да? 500强企业, 呃, наша цель – войти в 500 самых сильнейших компаний мира. 嗯, И таким образом тоже достичь, 500, родить 500 амбассадоров. <р Anime> <smack> а здесь нужно по, по аплодисментах побольше быть да, погорячее, по потому что возможно этот амбассадор сидит среди вас. <lighting> а давайте поговорим об а, аплодисментах. А давайте посмотрите ваше ладонь, ладони в середине ладони есть влажность такая, как бы пот? Есть нет? У кого ладони очень холодные? Есть нет? У многих Есть особенно У женщин. Почему же там есть э, пот? Если у кого есть в да, пот, влажность, это означает у вас недостаток янь в сердце. Есть патогенный фактор сырости в организме. Вот это влажность, это означает у вас патогенная сырость. Сырость. Мы обычно так аплодируем, да? Если таким образом вы будете аплодировать, энергия ци да, достигнет до вашего локтя. А, потрогайте, пожалуйста, это место. Там есть чидзе, биологическая точка. Да он никуда, не было, я чем куда. А если таким образом энергия? Допнич. А как же сделать так, чтобы у нас энергия дошла до сердца? Нужно что делать. Высоко поднять руки. Вы чувствуете, как тепло стало сердце? Есть? А давайте попробуем вместе. Давайте я вам покажу, как ими. Ну <таптит> no, как, жарко, да, стало в груди. Кого-то, наверное, подпрошив, да, на спине. есть? Это что означает, что у нас циркуляция крови, да, повысилась. Таким образом, когда у нас циркуляция крови повышается, мы, у нас организм очень легко выводит токсины. Это означает высокие аплодисменты. Это, Это означает что человек очень энергичный. ]你的手就不会病了. если таким образом практиковать да можно что сделать выровнять да, энергию в сердце и таким образом если вы каждый день по 30 минут будете выделять этому время да вы будете очень здоровыми и Особенно утром, когда у нас янская энергия, как раз возрождается янская энергия, это космос, да, поэтому это очень хорошо. <говорит> Сейчас до сих пор у вас да, ладошки горячие. <говорит> Если, допустим, возьмем гипертонию, да, у нас она очень часто встречается, да. А давайте мы немножко проанализируем, откуда же эта болезнь приходит к нам. Будем искать корень. Да? Скажите, пожалуйста, почему же все-таки у человека возникает высокое давление? Кто знает, можете отвечать. Мы сейчас будем в форме бесед общаться. В Да. Да. Да. Да. Да. потому что у нас Да. Да. что давление Да. Да. стресс как бы такой фактор Поэтому, когда вот это вот появляется, да, у нас что, давление повышается. И дальше мы э, размышляем, да, дальше исследуем, а почему же у нас давление появилось, да, в кровеносных сосудах? Как вы считаете, может быть, там у нас на стенках сосудов появились токсины, шлаки, может быть, от этого? Что происходит как бы закупорка, да, частичная. Откуда же эти токсины у нас появились на сосудах? Да, это тоже один из факторов. факторов. Это тоже один из факторов. Самая главная причина этому, что у нас циркуляция крови, да, низкая. Наши кровеносные сосуды это как канал, где проходит вода, да, в и когда вода в этом канале бежит очень медленно, и там у нас что, мусор, да. Мусор, он что, где остается по краям, или на дне, да, или на поверхности плавает, да? ...就可以带出大量の効果. И когда же э, скорость течения воды очень быстрая да, э, как бы, и она сносит весь мусор. Тогда б, бывает, вот, если бурлящая да, вода в речке и как бы немножко как канава, да? <laughs> Почему же все-таки снизилась скорость в сосудах, э, скорость циркуляции крови в сосудах? 是的，就是那个血稠。对，血液浓稠。да，呃，这是实际上是什么？是我们气血的通道堵住了。呃， основная причина почему же такая кровь да осталась это жизненная энергия ци да двигается очень медленно то есть закупорка где-то происходит поэтому движение уменьшилось да скорость。就就像今天你开车来到这个会场一样嘛。 Допустим, сегодня вы все приехали, наверное, на своих машинах, да, на транспорте. И независимо, какой у вас был транспорт, автобус или, допустим, как у Шумахера, да, все равно что, если есть пробки, вы все равно станете, да, независимо от транспорта. Так нет. Вы э, 你的通, э, поэтому это не зависит от транспорта, это зависит от проходимости в меридианах. Э, вот это вот есть основная причина высокого давления. А давайте еще поговорим о э, сахарном диабете. 我想我们在座的原因. И я думаю, что среди сидящих есть такие люди, которые страдают этим заболеванием. Откуда же эта болезнь появляется? Кто-то говорит, Кто говорит, что... Кто говорит, что снизилась функция поджелудочной даже лизы. <как> Некоторые говорят, что в крови повысился показатель сахара. 啊, Давайте я приведу пример, допустим, 啊, здесь у меня 呃, в стакане 呃, половина, да, стакана воды. И, допустим, в левой руке у меня есть полный стакан воды. 我同样的放两块糖进去. И в эти два стакана я кладу одинаковое количество сахара, допустим, два таких кусочка, да. И, как вы считаете, где будет слаще вода? <связь> Там, где половина, да? Понятно, да? Это теперь понятно, да, не потому что у нас показатели сахара в крови, да, много, да, выше стало, а потому что у нас что? Жидкости мало. 啊, многие говорят, ну, почему, 呃, спрашивают, а почему у меня жидкость уменьшилась да, в крови, в составе, и я же много в воду пью. 那不一样. Не одинаково. 呃, почему же это все-таки произошло? Потому что обмен веществ у вас снизился. И те, и та жидкость, которая должна была быть у нас в крови, да, она что, она уходит. Вот я хотела бы спросить, эти два заболевания можно излечить? Есть? Нет такие, которые могли бы излечить. Да, совершенно верно, это нужно всю жизнь контролировать препаратами, да, специальными. И не только когда мы принимаем эти препараты, да, они имеют побочный эффект, да? Я в, в, в этот раз в, в, в Камчат... Сахалине видела одну женщину, которая страдала этим заболеванием. 56 лет ей было. 56. 56 лет ей было. Uh у нее не только сахарный диабет, да, высокий показатель, еще к тому же у нее uh, была гипертония и еще холестерин. Я когда спросила, вы сейчас приходите инсулин, она сказала, я уже 15 лет, да принимаю инсулин, и в день она делает 5 инъекций в живот, вкалывает. Uh, и когда она хотела показать ноги, да, она сказала, не надо мне смотреть ваши ножки, я знаю, там уже у вас все черно. Она удивилась, если вы не видите, откуда вы знаете, что у меня там черно. <collaborator ses per vakar> и я сказала, вы 15 лет беспрерывно по 5 этих ампул, да, принимали, э, вкалывали, да, и, естественно, у вас уже э, почки, да, э, уже снизилась, да, функция. По первому элементу почки это представляет черный цвет. 所以他的腿会发黑. И поэтому ее ножки да, уже были черного цвета. Это означает, что в почках уже идет необратимый процесс. ]这样的人已经没有救了. Вот такого человека уже нельзя было спасти. такие ножки? Какие и к тому же эта женщина очень красивая, не очень такая полная, просто живот, да, вперед немножко, а в талии она была еще как бы стройная. Это то, что живот такой жесткий, большой, да, это означает, что все органы уже стали какими-то твердыми. И поэтому нет таких uh, лекарств, которые бы излечили от этих двух болезней. <coughs> И поэтому, чтобы излечиться, да, нужно обязательно найти правильный способ лечения. 嗯, 假如说, 胃不舒服了, 嗯, 找了西医, Допустим, желудок, да, уже такие большие проблемы что? Делают операцию, да, и убирают где-то половину желудка. И таким же образом также можно из, из, из, убрать половину, допустим, печени. И таким образом можно все наполовину поубирать все наши органы, да, которые уже сильно болят. И что после операции, это хорошо, нет операции? Допустим, очень часто встречается, когда делают операцию на позвоночная грыжа, да? Все слышали? ]很多的後遇症. И многие после операции, у многих есть побочный эффект. ]為什麼呢? Почему Потому же? <coughs> И когда после операции многие чувствуют а, такие а, люди, которые болели, болели да, позвоночной крыжей, после операции они чувствовали себя хорошо, но в итоге проблема не ушла. Но, но прежде, чем тяжело заболеть, да, наш организм уже подавал сигналы, только вы этого, на это не обращали внимания. Если же у нас канал энергетический, закон, идет непроходимость, да, допустим, Думай у вас какие проявления бывают? Головные боли, снижение памяти. Sí. Если у кого-то ну, руки, ноги холодные, это означает, что есть недостаток янь не в сердце, да, но вы опять не обратили на это внимание. <соединяющие> И таким образом, когда сигнал дается из организма, да, вы не обращаете внимания, а это очень как бы вовремя дает да, сигнал, где что не дискомфортно, это уже сигнал идет. 抗生素, допустим, у нас мы у нас что мы заболели простой носмор, потом что идет осложнение и мидалина, да, начинает воспаляться. И что нам дает 呃, врач обычно? И обычно дают противовоспалительное, да? Независимо желудок у нас заболел, да, гастрит или еще какой-нибудь орган. 胃炎, <неприкан> и, при, и обычно од, одно и то же лекарство дается и при, когда воспаление миндалий, и когда у нас есть гастрит. И еще раз. На все воспалительные заболевания, которые у нас в органах, да, есть у нас, что врач, обязательно одно и то же лекарство вписывает. Да. Ну, возможно, там немножко названия другие, да. Обычно это лекарство только что дает? Она не дает, чтобы купировать да, болезни. Я не против западной медицины, ни в коем случае не надо так думать. Это только способ лечения, западная медицина, он немножко по-другому устроен, способ лечения. Э, допустим, возьмем 嗯, рак и онкология, да? Сейчас все больше и больше эта болезнь прогрессирует, да, и среди молодых людей 嗯, больше встречается. 好, Давайте я вам 打一个比例放. приведу один пример. Допустим, у нас здесь в зале будет мусор, да, мы, у нас будет мусор, там, и этот мусор от нас, да, вот здесь мы сложили все, шкурочки там, бананов, может быть, еще что-то. И, допустим, мы здесь находимся на количество времени, и в скором времени этот мусор что будет издавать? Запах, да, появится неприятный? И этот, чем больше, тем... Чем больше времени он у нас есть, тем э, запах что усиливается. <связательно> И что, если это, допустим, возьмем лето, да, на улице жара, этот запах кого может привлечь? Ношек, мух, is... да, различных. Это, допустим, то же самое, что у нас появился в организме, да, воспалительный процесс если, допустим, мы идем в, в, на, в клинику, да, в поликлинику, то что нам дают обычно, что дают? Антибиотики, да? Это то же самое, что мы купили гиплокос и еще что-нибудь такое, да? И начинаем что? Убивать этих мошек. А и что идет процесс, да, время еще дальше движется, а мусор здесь же находится. И что все равно, да, и, и чем больше запах, тем больше, что опять муки залетели, да. И скорым временем у нас кто появляется? Тараканы, да, мыши. А вот это и есть наши раковые, ну, опухли, да различные. И тогда что идет? Мы убиваем как мышей, травим Ну да? мы убили мы, мы мышей и что? Причина не устранили, да? На этом примере, да, китайская медицина будет думать, так, а почему же здесь у нас мухи появились? будет искать причину. Ага, оказывается, здесь у нас есть мусор. Yeah. И в основном что? Китайская медицина убирает корень. То есть в этом случае просто уберут мусор, да, и все будет очень чисто. Откроет окна после уборки мусора и что? Проветрит комнату зал. Да. Как вы считаете, потом придут, нет таракано и мыши. Совершенно верно не придут. И почему же они не придут? Потому что мы что? Мы уже нашли корень болезни, да? мы уже вычистили организм. Ну а западная медицина, да, в этом случае, что будет химиотерапию проводить, да, идея, что исчез... и, ну, будет убирать опухоль. Ничего <говорит> Ну таким образом нужно положить. Просто... Очень просто, да, в организме, организме нужно убрать а, вот этот мусор, который у нас есть в организме, и таким образом все уйдет. <соединяющие> <соединяющие> и таким образом не придется, да, убирать какой-то орган, потому что вот это вот это будет влиять на весь организм, да, все взаимодействует. <соединяющие> Это означает, что мы находим методы да, излечения, разные методы. Поэтому вовремя, когда мы обращаемся, да, когда сигналы подают организм, мы предупреждаем большие такие заболевания. Тоже, не и почему же у нас руки-ноги холодные, да, там, где шишка богача, тоже холодная зона, и зона балева, это вот где крестец. Это от того, что у нас что, не достает кровь этих мест. Поэтому это все дает такую вот температуру холодную. И все мы знаем, что дети очень часто болеют, да, температурят, кашляют, сопики бегут. И таким образом, когда ребенок температурит, это очень хорошо. Почему? Потому что, что пока убирает, раково, убирает раковые клетки и повышает иммунную систему, да. Извините, повышает температуру, не рактовая клетка, повышает температуру, таким образом у нас иммунную, его, иммунная система повышается. Еще раз повторяемся, да, температуре, когда температура да, идет, это очень хорошо для организма. Мы все слышали, что бывает э, рак, допустим, печени, легких и, и, и, и, и тому подобное. Да кто-нибудь слышал, что есть рак сердца? Нет, почему же вы не задумывались? ]因为心臟的温度非常高. Нет? ]温度? Потому что температура, где сердце, да, наше, там более высокая, чем в других органах. Э и таким образом, когда, допустим, повышается температура, да, это убивает раковые клетки. Вы все обращали внимание, что ребенок часто, дает температуре, а люди чем взрослее, да, у них практически нет температуры, да? Да нет у некоторых да, взрослых людей не только один год, даже в течение нескольких лет не бывает температура Есть такое? Почему же? Да только потому, что иммунная система уже снизилась, не борется. И когда у вас чувствительность снизилась, да, и то, что, допустим, холод извне зимой, вы не так сильно ощущаете его. Допустим, если, допустим, взрослый человек с ребенком пошел, допустим, погулять, да, зимой, и что, ребенок приходит уже начинает кашлять, да, уже подхватил простуду, а взрослый человек нет. ]为什么呢? Почему же? Это Потому что у вас, ваш организм менее чувствительный стал. Э <coughs> И одно лишь, да, если у нас где-то есть непроходимость в каком-то меридиане, да, у нас что получается? Все у нас как бы чувствительность теряется, и организм такой, он не очень э, здоровый, да? И там где у вас холод, знаете, что туда не доходит кровь и таким образом это место со временем что э, начинает болеть да, появляется как былата да? и, и дальше что уже чувствительность теряется и и еще время пройдет и там уже у нас уже большие проблемы начинаются и, вот я, я сейчас скажу очень часто встречающиеся, я Возьмем женщину. И, и когда все трогают это место, оно обычно у всех холодное. И ягодицы тоже холодная. Есть? У таких людей обычно идет дисгармония, то есть проблема менструального цикла. У таких людей. Также болезненный менструальный цикл. А если очень холодное, 呃, это место очень холодное. Да, потому у нас есть биологическая активная точка болена ягодиц, да, это место очень-очень холодное. Такие женщины очень легко могут появиться женщин очень матки. могут появиться что? Миома Если у вас ягодицы холодные, да, зона боле, это вот крестец тоже холодная. Вы, женщина, будьте добры, да, обращайте на это внимание, это тоже сигнал уже идет. ]因为你的脂肪非常干燥. Это означает, что у вас в маске, да, есть патогенный холод. Почему, почему же? ,鸡肉 ,鸡肉 ,鸡肉. А почему же у нас холод там появился, как вы считаете? Потому что это через продукты, допустим, мороженое, холодные напитки, и, и еще есть продукты, которые сами обладают свойством холода. Это все молочные продукты. А у мужчин же появляется, когда они начинают пить холодное пиво, да, и там водку и еще что-то, да, появляется простатит со временем. Это уже вот то, что этот холод, да, он уже дает сигнал вам. Потому что и, и почему же когда, допустим, появляется холод, а кровь у нас когда, допустим, соприкасается с, с холодом, что надо? Как бы сворачивается, да? Yeah. Вязко становится. Вы замечали, наверное, когда очень холодно, мы как бы вбираемся, сжимаемся, да. Не только наша кровь, наши мышцы сжимаются, верно? ]遇到冷. И когда у нас все сжато, у нас что? Циркуляция, она уменьшается, да? скорость циркуляции. И таким образом у нас что происходит? За купорка меридианов, да? И что, появляются шлаки. И запомните, пожалуйста, дорогие друзья, если где-то у вас идет непроходимость меридиана, со временем что идет? Закупорка, да, она лечет за собой многие проблемы. И вот э, не, то, не только бои, большие проблемы, да, болезни, вот, такие серьезные, но даже воспалительный процесс, это то, тоже дает сигнал, что у вас есть где-то проблема, да, закупорка, непроходимость меридианов. Допустим, возьмем периартрит, е е. Э, артриты различные, откуда же эти воспалительные процессы появляются? Это все от патогенного фактора холода в нашем организме. И когда у нас есть холод в одном месте, туда не поступает свежая кровь. И, допустим, этот канал, помните, мы приводили, да, пример, когда скорость низкая, она что, и в итоге она что, начинает много мусора, и вода, вода очень плохо, да, движется. И таким образом вода может вообще на одном месте стоять, да. И если бы циркуляция крови у нас была очень хорошая, быстрая, нормальная, да, то у нас и не было бы воспалительного процесса. И если бы только, одной только скоростью кровообращения, можно было бы предупредить очень много заболеваний. Как же сделать так, чтобы она быстрее двигалась? Просто нужно убрать непроходимость меридиана. Мы многие уже пробовали, наверное, вы тоже многие пробовали на себе такие методы, кажется, такие традиционные методы, да? Лечение. Да. Иглотерапия, вакуумная терапия. А вот эти методы тоже пробивают меридианы. То есть убирают, да, закупорки. Woman U Ameri, Iga Iga